Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы партнер партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Марата и у него следующий вопрос про торги активы госкорпораций. Вопрос следующий, он обратил внимание, что мы в наших видео все время говорим о снижении цены до 50%. А может ли это снижение цены быть еще больше, то есть, например, до 70%? Действительно? На торгах актива госкорпораций цена в большей своей части снижается до 50%. Это обусловлено тем, что есть закон, есть рекомендации, по которым цена не должна снижаться более чем на 50%. Но при этом продавец имеет право произвести собрание и совместно принять решение о более существенной скидке. То есть иногда цена может превышать скидку более чем 50 процентов. но здесь надо иметь сноровку, найти такие объекты, надо уметь правильно общаться с продавцом, делать запросы, изучать эту информацию, а тогда вы теперь знаете, что цена может в некоторых случаях снижаться более чем на 50 процентов. Если вас что-то еще интересует по данным торгам, по стоимости, о том, как искать объекты на этих торгах, на активы госкорпораций, пожалуйста, пишите. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы и помогу вам разобраться. Если вы хотите, чтобы мы продолжали отвечать на эти вопросы, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения, отличных торгов и всем пока!